Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Анфимов Павел. Я менеджер продуктов «Фротокен» в компании «Актив». Сегодня мы поговорим о безопасности хранить информацию на флешке. Все мы ценим свои данные и хорошо знаем, как безопасно хранить информацию внутри корпоративной сети. Но вынощая информацию на флешке за пределы офиса, степенью защищенности определяется тем, насколько мы надежно храним это переносное устройство от третьих лиц. При этом потерять флешки просто, а вреда от утечки данных – может быть очень много, особенно для бизнеса. Инженеры придумали различные способы решения проблемы безопасности на пеносных носителях. Первое решение содержит всю логику защиты информации внутри флешки. Поэтому такие устройства шифруют все записанные файлы на специальном криптографическом процессоре и имеют физическую клавиатуру для набора ключа доступа к информации. Поэтому устройства получаются такими крупногабаритными. Чтобы увидеть данные, нужно вначале набрать код доступа на клавиатуре. Если код введен верно, то данные шифровываются и можно подключать флешку к компьютеру. После использования флешки, ее достаточно просто отключить в компьютере и произойдет автоматическое зашифрование данных и блокировка соответственно. Решение работает везде, где работает обычная флешка, поскольку компьютер, куда она подключена, даже не знает, что хранилище имеет какой-либо защиту. Это огромный плюс этого решения. Если такое устройство потерять, то поскольку все содержимы флешки зашифрованы, перестановка карты памяти в другую флешку не даст возможности увидеть ее содержимое. А подобрать Код доступа практически невозможно, поскольку после ввода неправильного кода доступа заданное число раз, данные на флешке стираются безвозвратно. Но, как и у любого решения, есть и минусы. Хоть память и энергонезависимая, нужно держать встроенный аккумулятор, который питает клавиатуру, заряженную. Если сел аккумулятор, то придется потратить где-то около часа, прежде чем нужно будет работать с данными. Есть потеря скорости на шифровании, но априори быстро работать не может. Высокая стоимость устройства обусловлена такими дорогими частями, как аккумулятор и клавиатура. Механическая клавиатура, как любая подвижная деталь, также может сломаться. Данные пропадут, если, например, одна из цифр западет или сломается. Инженеры придумали, как снизить стоимость этого решения, оставив главное – это аппаратное шифрование. Они решили убрать самые дорогие части, это такие, как механическая клавиатура и аккумулятор. Заменили это специальным по по сути, программная клавиатура, которая записана в режиме только для чтения. Теперь, чтобы начать работу, нужно сперва запустить специальную программу, и вводить код доступа им в нее. Проверка кода доступа по-прежнему занимается процессор флеш-накопителя, а не компьютер. И ограничения на его перебор также сохраняются, поэтому защита не страдает. Но шифрование никуда не делось и потери скорости тоже. Но некоторые производители пошли дальше и стали удешевлять больше. Они пошли на хитрость, продавая под видом защищенного флешек совершенно обычное устройство с программами для шифрования. Если в предыдущих решениях плюс шифрования данных хранился в недрах чипа, и был защищен код доступа, то в данном решении код доступа это, по сути, есть ключ шифрования. Поэтому он должен быть надежным, чтобы быть устойчивым к перебору. И, соответственно, запоминать такой код доступа очень сложно. А защиты от перебора теперь никакой нет, и, соответственно, пароль должен обязательно быть надежным. Шифрование теперь использует мощность компьютера куда подключена флешка. Если компьютер слабый, то о быстрой скорости работы можно забыть, особенно при работе с большими объемом данных, ведь на них требуется значительное время для шифрования. Перед тем, как включить память компьютера, надо не забывать сначала закрыть приложение, так как оно должно правильно зашифровать диск. Из больших плюсов этого решения только цена. Но такое решение вы можете сделать и сами. Достаточно приобрести обычную флешку на ваш выбор и использовать популярную программу для шифрования. Из плюсов этого способа подойдет любая, даже недорогая, флешка. А программа защиты бесплатная или встроена в операционную систему. Так, например, в Windows есть BitLocker, в Mac есть специальный формат раздела, а также существуют мультиплатформные программы вроде TrueCrypt. Такое может судить любой, кто разберется. Но руководство при этом длинные программы имеет сложный интерфейс, и это решение не подойдет для неопытных пользователей. Скорый доступ к файлам зависит от, также от красных характеристикой флешки, компьютера, куда подключили, и выбранного способа шифрования. Из минусов нужно ставить программу на каждое рабочее место, либо иметь ее переносную копию. При этом открыть раздел на любом компьютере, используя встроенные средства шифрования в операционной системе, не получится. Например, ни в Mac, ни в популярных дистрибутивных Linux раздел зашифрованный битлокером открыть не получится. А для работы с некоторыми программами, например, TrueCrypt, нужны права администратора. Пароль также должен быть сложным, поскольку это и есть ключ шифрования, а не пароль для доступа к данным. Но это хороший способ экономии. Итак, что мы поняли? Минусы есть у любого решения. Это стоимость, скорость или надежность. Поэтому мы предложили свое решение. За основу взяли решение с программной клавиатуры, Но вместо медленного аппаратного шифрования использовали аппаратную блокировку памяти и доступ к этой памяти защитили специальным пин-кодом. И совместили два устройства в одном. Назвали решение RUTOKEN диск Без ввода кода доступа или пин-кода в нашей терминологии хранилище данных заблокировано и скрыто. Поэтому никто не сможет украсть или прочитать с него файлы, а вы можете быть спокойны за конфиденциальность информации. Отсутствие шифрования позволило сохранить скорость обмена данными на уровне обычных флешек. RUTOKEN диск использует флеш-память устройства RUTOKEN CP2.0 Flash как защищенное хранилище документов, недоступное без знания пин-кода. Проверкой кода доступа и защитой от подбора пин-кода занимается микроконтроллер токена. Для работы не требуется установки дополнительного программного обеспечения, поскольку все необходимое находится в памяти устройства. NordToken CP Flash также удобно хранить ключи доступа к другим программам, например, менеджерам паролей, а также входить по сертификату на веб-порталы или формировать электронный код. Стоит при этом решение дешевле, чем аппаратное решение с клавиатурой. Работает во всех средах, для Windows есть удобная графическая утилита. Давайте разберемся, как это работает. При подключении к компьютеру r Flash с установленным диском в проводнике Windows появляются два устройства. Первое – это хранилище пользовательских данных, скрытые и недоступные без ввода пин кода А второе – это виртуальный cd с программы RTOKEN диск Disk. Если вы запустите в диск Disk первый раз, то потребуется задать ее специальный пин-код для хранилища документов. При этом стандартные пин-коды от r не принимаются в программе. После ввода пин-кода скрытый раздел становится доступным. Он открывается в проводнике Windows, и вы можете начинать работать с файлом. При отключении от устройства защищенный раздел автоматически становится скрытым. Чтобы вы поверили в надежное решение, давайте посмотрим, как оно устроено внутри. В RURTOKEN CP защита хранилища обеспечивается комбинацией флеш-памяти, микроконтроллера и операционной системы RUTOKEN. Давайте пройдемся по блокам слева направо. Первый блок флеш-память. На производстве она связывается с микроконтролемом конкретного устройства и работает только с ним. Поэтому невозможно получить доступ к данным, переставив флеш-памяти в другое устройство. Это исключит утечки информации при краже или утере устройства. Нур-токен, установленным диском, эта флеш-память разбита на два раздела. Первый – это сидером раздел на который записана программа токен-диск в режиме ток-ли-чтения, что защищает ее от подмены или удаления. А вся остальная область – это хранилище данных, которые по умолчанию всегда скрыты. Пока вы не ведете пин-код через положение RUTOKEN диск, файлы будут недоступными. Если пин-код верен, раздел на время становится доступен для чтения и записи, и вы можете им пользоваться. Как только вы отключите устройство в от компьютерах, они автоматически станет скрыты. Операционная система RUTOKEN защищает от подбора пин-кода. После нескольких неудачных попыток ввода пин-кода RUTOKEN блокируется до момента его разблокировки администратором. Характеристики RTON Flash с диском представлены на слайде. В целом, это удобное, персональное средство для подписи, хранения сертификатов и также персонально защищенный диск. Теперь пришло время практической части. Давайте посмотрим, как это работает. Я подключил к компьютеру RURTOKEN CP Flash с диском. Вот этот CDROM-раздел с программой RUTOKEN диск. Запуская программу, она просит ввести пин-код для доступа к защищенному хранилищу. Ввожу его, в системе появляется раздел, на который вы можете хранить свои документы, работать с ними. Как только вы отключаете от компьютера, что я сейчас и делаю, оно автоматически станет скрытым. Давайте проверим. Вот, подключил еще раз. Доступен только сидером раздел, раздел с данными скрыт. Теперь пришло время вопросов. Готов ответить сейчас. так Константин спрашивает, а как работа на macOS и Linux? На macOS и Linux работа с диском и разделами осуществляется с помощью Специальных скриптов, которые хранятся на CDROM. Там, где есть графическая утилита для Windows, есть специальные папочки, где находятся эти скрипты. Дмитрий спрашивает: когда память открыта, туда может ли проникнуть злоумышленник? Тут зависит от того, насколько защищен ваш компьютер. То есть, даже если мы откроем ртокин диск в режиме только для чтения, то если на этом компьютере есть какие-то вирусы или трояны, то они смогут у вас читать эти документы. Но записать туда ничего вредного не смогут. Алексей спрашивает. Это устройство может содержать как файлы пользователя, так и контейнеры с сертификатами? Да. Так как r диск базируется на r CP Flash, то он может специально с защищ другой защищенной памяти хранить ключи и сертификаты. Для подписи. Дмитрий спрашивает, где можно приобрести? Так как продукт новый, сейчас его можно приобрести по большей части только у нас. Сейчас я покажу, где это можно сделать на нашем сайте. Это раздел заказ, ценный заказ. И вот эта позиция rootoken cpflash, 8 играет с RUTOKEN диском. Но в будущем он будет продаваться в наших партнерах, интернет-магазинах. Вот полный список представлен сейчас на экране. Алексей спрашивает, какой размер памяти для сертификатов. R-Token Flash, который поставляет смесь с диском, имеет объем 128 килобайт. Сергей спрашивает, если с флеш носителя запущена программа, и если эту программу не закрыть, а просто вынуть токен из USB-порта, то программа сможет ли выйти из строя? Нет, она специально написана так, что обрабатывает эти ситуации, когда вы просто вынимаете, так что будет все корректно. Ольга спрашивает, можно ли подписать документ внутри памяти с сертификатом на токене? Возможно, но для этого понадобится какая-то дополнительная программа, которая сможет использовать сертификат с RUTOKEN и подписать документ, который находится в памяти RUTOKEN диска. И при этом все операции будут внутри носителя, потому что в RUTOKEN CPFLASH есть криптоидро, которое умеет подписывать внутри себя. Дмитрий спрашивает, верно ли я понимаю, что RUTOKEN CP2.0 128 килобайт флэш, 8 гигабайт плюс рутокен диск, не имеет сертификации ФСБ. Да, этот комплект мы продаем без сертификата ФСБ, но сам рутокен ЦП флэш, это тот же самый, который проходил сертификацию в ФСБ. Сергей спрашивает, какая примерная стоимость устройства? Стоимость устройства примерно 4000 рублей. Как я уже показывал, на, в разделе заказа есть его точная цена. Дмитрий спрашивает про безопасный вход на сайты. Безопасный вход на сайты осуществляется с помощью электронной подписи и сертификатов и ключей, которые хранятся внутри токена. Если ваш портал поддерживает... Такой вход, например, это, там госуслуги, то вы сможете с помощью токенов SP Flash с диском заходить на эти сайты. Евгений спрашивает, то есть пользователи Mac, у которых вид терминала вызывает трудности, будет проблематично работать с носителем? Да, в текущей версии для Mac это хиты для работы с включенным разделом, но продукт будет развиваться. Пишите на свои пожелания, и мы обязательно их, их рассмотрим. Дмитрий э, спрашивает еще раз сказать, рассказать про Linux. В Linux, так же как и в Mac, на r -диски, надо воспользоваться специальными скриптами, которые находятся в соответствующих папках Linux или MacOS. И там будет скрипт, который открывает диск либо в режиме чтения, второй, который открывает режиме чтения и записи. Дмитрий спрашивает, где физическое лицо может приобрести такое устройство? Его можно купить либо у нас на сайте сейчас, либо в будущем в всех интернет-магазинах, которые также есть у нас в списках на сайте. Вот еще раз покажу, где он находится в разделе заказ, где купить. Дальше вкладка «Интернет-магазин». Дмитрий спрашивает… Уникально ли это решение, если что-то подобное у других компаний? Ну, само по себе идея защищенной флешки не уникальна, но использование быстрой блокиров... блокировки и разблокировки доступа к памяти вместо долго медленного шифрования уникально. Даниил спрашивает, когда хранилище открыто? В него можно записывать данные. Да, хранилище можно открыть в двух режимах. Один, который подразумевает запись и чтение, а второй, который подразумевает топ-чтение. Поэтому тут вы сами выбираете, в зависимости от среды, куда воткнули тот токен и степень доверия к этому компьютеру. Я смотрю, на этом вопросы, кажется, закончились. Всем спасибо, до свидания. Если будут какие-то вопросы, которые сейчас не вспомнили, то пишите на адрес электронной почты, который сейчас есть на экране, обязательно. Всем спасибо и до новых встреч.